в нашем блоге. Сегодня мы будем в кафе Le Gourmet. Мы пришли, чтобы поговорить с интересными людьми. Посмотрим здесь, они поддерживают инициативу помощи врачам, кормят их обедами. Сегодня мы приедем, посмотрим, как это происходит вживую, поговорим с ними, узнаем, что это за программа, как они помогают, как давно и что вообще здесь происходит. Поэтому оставайтесь на канале, и посмотрим, что это живое. вас в уютном кулинарном месте Минска, ресторане Легурме. Я Елена, шеф-повар Легурме, и мы сегодня хотим рассказать вам про нашу инициативу. Мы готовим обеды для врачей. На самом деле присоединились мы к этой инициативе только на этой неделе. На прошлой мы узнали о том, как оформить благотворительный счет и как призвать э, граждан Беларуси помогать нам. И мы даже не ожидали, что будет такая лавина взносов. На самом деле откликнулись все, от 5 рублей до 500. И я безумно благодарна, что жители Беларуси такие отзывчивые. Мы благодарны врачам, потому что действительно понимаем, насколько трудно им сейчас. И я рада, что у них будет хотя бы пятиминутный перерыв с нашим вкусным домашним обедом. Мы очень стараемся на самом деле сделать это действительно а, не просто как модный хайп, а как то, что действительно поддержит их, что кусочек нашей души и нашего очага передать им с этим вкусным обедом. Безумное спасибо волонтерам, всем тем, кто откликнулся, нам столько помогают. Приходят постоянные обращения, что могут помочь продуктами, что помогут развозом, помогут с доставкой. Огромное спасибо. И мы рады, что это с этим очень просто связаться. Эта инициатива поддержана ресторанами на самом деле во всем мире. И мы сейчас, конечно, в ресторанном бизнесе переживаем очень трудные времена. У нас действительно мало гостей, у нас действительно есть серьезные проблемы. Но вот это вот э, движение, именно помочь врачам, вдохнуло жизнь в наш ресторан. Опять загорелись наши очаги, опять стало тепло на кухне, опять пахнет вкусным. Я безумно счастлива работать в этом благотворительном проекте. И хочу сказать, что давно наблюдаю за коллегами вокруг, и, например, я слежу за деятельностью великого нью-йоркского ресторана Eleven Medicine Park, и вижу, что они делают это уже в течение двух месяцев. И я даже, сказать, завидовала, я все думала, как это сделать так, чтобы и у нас это было, была эта инициатива. И вот, я безумно рада, что... Наше руководство, руководство нашего ресторана ä, правильно разместило эту информацию, нашла сайт, где возможно все это собирать и все, все, все очень быстро организовала. Мы собрались и организовались буквально за один день. И, конечно, огромное спасибо вам, всем, кто нас поддерживает и трудом, и деньгами, и просто даже добрым словом. Это тоже важно. новинки да М -м -м. понятно то есть туда стоит да окей ну вот как видите сейчас мы едем с водителем в силе обеды и едем в новинки чтобы помочь врачам доставить обеды в реанимацию Вас да, заберем. Да, да. Давай. Аккуратно. Пожалуйста. Спасибо. Почу. Спасибо. Взял, взял. Спасибо. Да? Закрыли вас? Да. Ну уж это закрыли они сегодня, строители. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я, знаете, сначала тоже думал, что вот человек работает на кафе, то есть он там на ставке развозит водителям. но, как мы сейчас поговорили, оказывается, что вот Юрий просто тоже решил помочь. Вот скажите, Юрий, как вы узнали про эту инициативу и почему вот решили помочь бесплатно просто развозить обеды? Я видел, увидел у них вакансию, ну, как бы размещенная вакансия была на... Работа тут-бай, но было написано, что требуются добровольцы, которые могут развозить одну-три точки еды в день, так как у них не хватает водителей. И я откликнулся на эту вакансию, и по мере своих возможностей, так как сейчас есть свободное время, я как минимум одну точку в день им разложу. А вы это первый раз развозите? Нет, это уже, в, это уже второй как бы раз, Начал со вчерашнего дня. Сегодня продолжаем, ну, надеюсь, и дальше будет. Да, почему нет? А вам, дорогие медики, я желаю сил, держитесь и уверена, что все беды отступят. И все люди, которых вы сейчас лечите, пусть скорее выстроят, пусть больницы будут пустые. Я желаю вам спокойной работы.